Добрый всем вечер еще раз. Поставьте обратную связь, как меня видно и слышно. Меня зовут Андрей Сансевич и тренинг Ваши первые тысячи долларов. Да? Сам я проживаю в Литве, это город Плайпеда. Вот И сегодня я Вам расскажу, покажу да, и наглядно дам рекомендации, что Вам делать надо, что Вам делать не надо, чтобы Вы сегодня, чтобы вы сегодня уже получили необходимые знания, которые в будущем Вам позволят уже зарабатывать деньги. Вот, то есть мы поможем, как я и говорил, поможем вам в первую неделю заработать с командой ваши первые деньги. Кто-то заработает тысячу, кто-то может быть тот, кто-то больше, это зависит от вас. Что я всегда говорю, что бизнес это дело лично каждого человека. Вот, поэтому в течение часа я вам расскажу все фишки, все секреты. Опять же, дам видение бизнеса. Да? Видение это не то, что мы видим нашими глазами, а то, что мы видим умом мозгами, да, то есть я вам покажу именно видение, видим этот светлый путь этого бизнеса, этой компании и нашей бизнес площадке форсажинго. Вот, поэтому приготовьте, я думаю, уже вам сказали, приготовьте ручки, тетрадки, да и потолще, да, потому что то, что сегодня я буду рисовать, сегодня вы будете видеть очень мало, это будут слайды, это будут схемы, да, если сразу не сложные, но, но, но тем не менее, это будут схемы, которые я буду рисовать. Поэтому все, что я буду говорить, все, что я буду показывать, вы должны конспектировать у себя в тетрадках. Вот. И берите кошек, уберите собаку, уберите детей, чтобы вот в ближайший час вы просто умерли на этот тренинг. Потому что все, что я буду говорить, я, я могу что-то сказать, какой-нибудь слово, какую-нибудь фразу, вы пойдете делать кошки или чай. Да, и эта фраза или слово, допустим, или то понимание языка которое я захочу вам, вам дать она сможет изменить вашу жизнь поэтому уберите все что вам, вам будет отвлекать вот вообще я хочу сказать что жизнь жизнь да вот и как и в наш бизнес я всегда сравниваю жизнь с нашим бизнесом это естественный отбор да потому что сегодня кто-то пошел праздновать день рождения кто-то пошел гулять на свадьбу кто-то еще куда-то пошел да кто-то просто смотрит телевизор, а кто-то сегодня пришел узнать, как вы сможете изменить качество жизни свою и своей семьи. Да, Именно поэтому, как мы всегда говорим, важно вам сейчас понимать, вещи простые, которые сейчас я буду вам а, и, и показывать и, и, и, и рассказывать, потому что в нашей жизни од одинаково можно либо преуспеть в бизнесе, да, либо не, не преуспеть. Вот, потому что я всегда тоже, опять же, акцентирую на это внимание, что это бизнес-обучение и что это как а, а, специальность какая-то. Проф профессия, которой мы обучаемся. И это ваши первые шаги. Поэтому вам очень важно, пусть внимательно все, что буду я говорить и все, что я буду показывать. А на этом тренинге это специнфлоктаж, мы его еще называем иногда, я вам расскажу о четырех столбах, о четырех сваях нашего бизнеса, то есть как он устроен. Потому что если вы будете следовать системе, если вы следуете той системе, которую я покажу, вы будете зарабатывать деньги однозначно. Вот. Если вы следовать системе не будете, денег вы зарабатывать не будете. И, как я тоже говорю, всегда все самое гениальное, оно простое. Поэтому всю эту простоту нашего бизнеса я постараюсь сейчас вам э, и рассказать. Поэтому э, перехожу на слайды. Перехожу на слайды. В принципе, э, обратную связь может не ставить. Если я пропаду, попрошу партнеров, чтобы мне они э, сообщением написали нам на форсажах. На так, сейчас... Ай, момент, Витя. Немцы говорят. Сейчас все будет. Так, четыре основных вопроса, которые сегодня мы затронем. Так поехали. Первое, да, что вам сказали, вам перед тем, как вас отправить на этот тренинг, вам сказали, что сегодня вы должны, вы должны будет ответить человеку на четыре вопроса. Какие? Это начальные квалификации, как их достичь. Сегодня мы с вами это разберем. Второй момент, о чем мы с вами поговорим, что такое активность и что такое автошип. Третий вопрос, это основные виды заработка. Сегодня я вам расскажу об основных видах нашего дохода, какие они есть. И последний пункт, четвертый, где я буду рисовать несложные схемы, про которые я сегодня уже говорил, мы с вами разберем, как идет товарооборот, конкретно за что вы будете получать деньги. Образно говоря, я расскажу и нарисую два вида дохода. Это цикл, и что такое лидерский комиссионный, я вам объясню. Вот, поэтому вот, вот, вот эти вот самые главные вопросы, на которые вы должны будет ответить э, спикеры, которые будут потом с вами разговаривать, ну, нашему партнеру. Итак, поехали. А, с чего я хочу вообще начать? Это с, с фундамента бизнеса. Да, как я уже говорил, 4 сваи, 4 таких железно железнобетонных столба, на которых держится наш бизнес. Первое, да? Конечно, это компания, безусловно, это компания GNS Global, с которой вы заключили договор, взяли свой интернет-магазин, 36 долларов. Второй момент ⁇ это маркетинг-план. Вот эта система, которую сегодня буду показывать. Потому что, как и в любом бизнесе, есть бизнес-план. Да, и поскольку у нас, скажем, бизнес нетрадиционной ориентации, да, вот, у нас значит, есть маркетинг-план, и мы сегодня вас сами его разберем. Бизнес-система. Бизнес-система, по которой мы работаем, это Forsage Info. Вы сейчас находитесь внутри этой системы и слушаете меня уже как партнер. И э, самый важный пункт, я бы сказал, потому что я всегда его скажу в конце, это ваши отношения, ваше обучение, как вы относитесь к бизнесу и так далее. Об этом тоже сегодня будем разговаривать и подробно. Итак. Самое главное, что вы должны понимать, все это взаимосвязано. Если взять стул, какую-нибудь скамейку, убрать одну ножку, да, и, то, в принципе, вы, вы упадете. Точно так же и здесь, да, что это все взаимосвязано, все эти пункты нужно вместе постоянно соблюдать и им действовать. Итак, поехали. Компания GNS Global. С первой пункты начнем. Я не буду говорить много о компании, потому что вы узнали они на, на форсаже, вы считали раздел "Важно знать". Скажу вкратце, да, что она была основана. Я просто повторюсь. 9 сентября 2009 года в 9 вечера. Даже возможность 9 секунд. И по китайскому календарю цифра 9 это означает символ долголетия. Сегодня компания GNS JNES Global вкладывает такое новое. Понятие в слове молодость, и благодаря и инновационным продуктам и культуре бизнеса да, она помогает людям во всем мире выглядеть лучше, вести здоровый образ жизни да, и вообще жизнь воспринимать по-другому. Сегодня компания с дикой скоростью развивается по всему миру. И мы сегодня с вами переговорим о товарообороте, который сегодня компания делает. Да? То есть открываются офисы, тренинговые центры, и так далее то есть до, доставка продукции уже сегодня э, происходит более чем в 117 странах мира ну и так далее вот продукция компании э, тоже мы не, не будем разговаривать потому что о каждом из продуктов да, можно говорить часами часами да вот я могу выделить час времени и вам рассказывать я это не буду делать потому что у вас опять же система как, как мы говорим работает за нас на 95% следовательно да это объемный разговор, вот, и вся информация есть э, о, о продуктах у нас на площадке Forsage.info, где вы можете изучить в разделе про, про, «Продукция» есть вся информация о видео, по омоложению, видеоотзывы, способ применения, видеопродукции, сертификаты. Вот. Также, когда заходите в раздел «Кабинет», да, видеоархив там есть, и там есть целый ряд школ о продукции. Вот у нас э, проводит спикер наш, это Анна Мещерякова, проводит, э, он, она уже провела ряд школ о нашей продукции, поэтому зайдите и все, посмотрите. Сейчас мы не будем тратить на это время. Вот, это может уделить отдельное время, чтобы это все посмотреть и изучить. Идемте дальше. Товарооборот компании. Сегодня, как я уже говорил, компания развивается с быстрыми темпами, да, как мы еще говорим, с мимильными шагами, уже продукция идет более чем в 117 стран мира, вот. но на это есть цифры, а, если цифры это значит, а цифры это значит статистика и факт нашего бизнеса. И теперь давайте с вами быстренько поговорим о товарообороте, о цифрах, о фактах нашей компании, GNS Global. Итак, первое, да, на что я хочу поставить акцент, это то, что компания уже за первый год вышла на реальный товарооборот 30 миллионов долларов. Таким образом, она вошла в ассоциацию прямых продаж DSA. Сейчас мы не будем это вырешать, какой сайт, можете потом залезть в Google и посмотреть. Второй год было сделано 65 миллионов долларов. Да, таким образом, она вошла уже на 82-е место в международном рейтинге всех сетевых компаний. Да, и, вот, и видите, что компания она развивалась по, по принципу удвоения. Третий год показал 127 миллионов долларов. И таким образом они уже вышли на, на, на третий год, и они перепрыгнули на 74-е место в международном рейтинге. Четвертый год показал 257 миллионов долларов, и таким образом они уже перепрыгнули с 74 места на 46 место в международном рейтинге. Вы можете представить, да, буквально за один год они уже за четвертый год уже заняли 46 место в рейтинге. И пятый год он показал Довольно-таки хорошую цифру, да, это за 5 лет компания вышла, то есть у нее был товарооборот более 600 миллионов долларов, то есть за, чисто за 5 лет это было примерно около 500 миллионов. Я тут точно цифру не знаю, но примерно где-то была вот такая цифра. одним словом, сегодня в компании уже почти за 6 лет 70 долларов миллионеров. К примеру, только за февраль месяц 2015 года мировой товарооборот составил 67 миллионов долларов. То есть я вам просто показываю глобальность и масштаб компании, то что продукт да, вам никогда не выстрелит в спину. Этим вот и обоснованы вот, скажем так, те факты, те цифры, которые я вам сегодня показал. Идемте дальше. Первый вопрос, на который вам нужно будет ответить партнера, который будет с вами разговаривать после данного тренинга, это ну, или третий, не помню, какой-то вопрос, не помню, да, или первый. Квалификации компании, поэтому пишите там с строки у себя, отметьте, квалификации в компании. Сейчас мы с вами разберем, какие же в компании есть основные квалификации и что нужно сделать, чтобы их достичь. Так, первое да, первая квалификация – это предприниматель, то есть вы. Вы взяли аренду магазина стартер кит, мы называем правильное слово, да, если быть точным, стартер кит 36 долларов, включая НДС вашей страны 35 или 6 долларов, плюс бизнес-площадка Форсаж инфо. И у вас уже есть два вида, вида дохода. Это розница, да, когда вы можете покупать по оптовым ценам и продавать розницу. Неважно, одну сыворотку, две, пятьдесят и так далее. И второй вид дохода – это ваш интернет-магазин, когда люди заходят и покупают что-то через ваш магазин. Компания сама все отправляет, и вы получаете э, свои комиссионные. Идемте дальше. Дистрибьютор. Что, кто такой дистрибьютор? Это вторая квалификация в нашей компании. Это тот человек, который принял решение и взял регистрационный пакет. Мы еще называем регистрационный, вы, вы услышите тестовый пакет стартовый пакет, по-разному, да? Это, это мы, мы будем о них говорить, То есть это у нас есть 5 пакетов, тестовых пакетов, в которых у, у, укомплектована продукция, вот, об этом мы тоже поговорим, Значит, это тот человек, который взял один из пяти тестовых пакетов, То есть вы уже получаете накопление CV, сейчас просто внизу отметьте CV, я потом вам четко скажу, что это такое, я потом именно обрисую, что конкретно отличает в себе и как это потом переходит в деньги. А третья квалификация это специалист. Специалист, кто он такой? Это тот человек, который уже сделал усилия, больше усилия, чем сделал дистрибьютор, который уже включил в первую линию два человека да, с паками, с одним из, из тестовых пакетов первой линии. Вот. Э, пишите это просто э, специалист, пока так. За, запишите, потом мы сам четко обрисуем, что это такое. Да? То есть вы уже получаете еще плюс один вид дохода. Это командные комиссионные, то есть циклы. Идемте дальше. Четвертая квалификация это нефрит. Что нужно сделать? Нужно включить в первую линию 8 человек, 8 дистрибьюторов э, с тестовым пакетом. Либо из них взрасти 4 специалиста. Когда такие специалисты, смотрим пункт номер 3. Я уже там это объяснял. Да? И плюс вы еще получаете еще плюсом дохода, такой как 20% от первых имен. Этот матчные бонусы, по которым сегодня будут разговаривать и разрисовывать. Пятая квалификация это жемчуг. Что нужно сделать? Нужно включить в бизнес вашу первую линию, мы говорим первая линия, шалом, по-разному тоже, вы услышите, да, то есть 12 дистрибьюторов, 13 человек, которые взяли один из пяти пакетов, вот. или, значит, взрастить из них 8 специалистов, и вы получаете еще Лидерские комиссионные 15% со вторых линий то есть это уже будут люди ваших людей. И шестая основная квалификация это сапфир, То есть, это 12 специалистов. 12 специалистов что такой специалист, помните, да, уже вы видите сверху то есть, это человек, который включил еще 2 человека минимум. Один справа, другой вот слева. Я вам это потом нарисую. 12 специалистов. И вы получаете компания говорит вам о том, что вы имеете право получать с третьего уровня вашего бизнеса еще 10%. Все, идемте дальше. Автошип и активность. С новой строки, с красной строки пишите. Автошип и активность, потому что вас об этом тоже строится. Что такое автошип, что такое активность. Так, поехали. Начнем с активности. Это небольшая, но обязательная ежемесячная закупка Продукты с вашего интернет-магазина, минимум как на 60 CV, дающее право для получения всех видов бонусов. Значит, объясняю, что такое CV. У тебя там, где вы писали CV, да? Это единица за товарооборот, то есть баллы, очки. Ну, давайте сразу привыкать к правильной э, терминологии. Мы все говорим CV. Вот. то есть это, чтобы вы четко понимали, что если это все равно, что вы пошли в обычный, простой продуктовый магазин и купили, скажем так, пачку масла и кефира, да, и кефир вам сразу посчиталось за, в кассе, за пачку масла 30 очков, за кефир 50 очков. То есть это вы сделали плюсом товарооборот компании, балловую стоимости, то есть CV это баллы. Ну, вот. И таким образом эти баллы, они потом переходят в деньги как это все потом будет получаться, я вам это буду рисовать. Это вот и есть цикл. Сейчас просто пока отметишь, что такое СВИ. Идемте дальше. Активность можно сделать тремя способами в нашей компании. Поэтому давайте сейчас разберем первый способ. Это ваш магазин. Это когда вы лично заходите в свой магазин, уже, да, когда у вас есть логин и пароль, у вас там есть магазин, ваш внутренний магазин, где вы уже берете продукцию со скидкой. Заходите покупаете продукцию судей в месяц на 60 CV. Вот это вот первый способ, как вы можете сделать активность. Второй способ это автошип. О чем немножко мы ниже поговорим попозже. И третий способ это клиент, Это когда клиент скажем у вас живет в Испании, вы в Беларуси, ну не важно. Заходит в ваш магазин и покупает точно так же да, продукцию на минимум на 60 CV. Это говорит о том, что вы активны в следующий месяц. Вот таким вот образом э, и можно сделать активность. Идемте дальше. Автошип. Автошип. То есть, в принципе, активность и автошип это то же самое. Это те же самые пункты, да? Только автошип, он включает в чуть-чуть... Э, если вы делаете автошип, что, что, что, что компания рекомендует, она надо вводит культуру автошипа, он себе включает немножко э, э, другие функции, другие привилегии дает. Вот, то есть Активность это сделано в автоматическом режиме, то есть оказывается продукт, способ оплаты, количество месяцев и в дальнейшем ваш бэк-офис, ну, образно говоря, ваш интернет-магазин делает заказ сам. То есть я э, поясню, что такое автошип. Это заказ длительностью на более долгий срок. Скажем так, активность вы делаете каждый месяц, а автошип можете сделать на полгода, на год, там, на два года и так далее. Даже, может быть, на 3, не знаю, в таких случаях не было, но 2 года было. Вот, одним разом. А, преимущество автошипа. Вы никогда не, не забудете сделать активность, она будет сделана четко в срок, потому что если вы встали на автошип, то есть каждый месяц у вас будет к вам приходить эта, эта продукция, оплаченная заранее, да, и вы год можете полностью не переживать, что у вас горят баллы. Вот. А второй момент. Вы экономите на, на, на доставке, сделав заказ на, на, на несколько месяцев вперед, как я уже сказал. То есть образно говоря, в первый месяц вы вошли в бизнес, скажем так, вы взяли один из средств двух пакетов, это у вас уже активность в первый месяц. И а, последующие месяцы 11 вы сделали активность, да, то есть вы, вы сделали автошип. Это получается, что 11 месяцев в Белоруссию доставка стоит 20-30 долларов. Берем 20 долларов, то есть таким образом вы экономите за 11 месяцев 220 долларов, потому что вы оплачиваете разом. Вы платите разом за всю про про продукцию, на разом вам приходит, вы оплачиваете только один раз за доставку. Вот этим выгодно, потому что вы экономите на доставке. И третий момент, вы помогаете своему спонсору с квалификацией. У нас были такие паки, у, вас, у нас уже уже нету, когда страна открывается. Э Пакет основателя. Вот если есть люди, которые взяли пакет основателя, и, то есть, вы им делаете квалификацию на дополнительный вид дохода. Вот таким образом. Идемте дальше. Виды доходов. С красной строки пишите. Виды доходов. Сейчас мы с вами их все разберем. Основные виды дохода и не основные виды дохода. Итак, первое. Это розница, ну я вам уже говорил, да, это когда вот вы партнер, взяли магазин, взяли форсаж и у вас уже есть два вида дохода, то есть это прямые продажи, когда вы покупаете сами через свой магазин и продаете на 25-30% дороже, либо это через интернет-магазин, у вас клиенты ваши покупают и вся эта разница, она оседает на вашем интернет-кошельке, который потом вы деньги переводите уже на карту. Следующий вид дохода это бонус за включение в бизнес нового партнера. Вот я вам говорил про эти тестовые пакеты. Помните, 5. 5 тестовых пакетов, которые у нас есть в компании. Так вот, смотрите, если по вашей рекомендации, то ваш партнер, ваш там, не знаю, ну, партнер, да, друг, подруга, там, знакомый, брат, сестра берет один из пакетов, вам компания на, на, начисляет бонусы за то, что вы помогли сделать компании товарооборот на определенную сумму денег. Поэтому давайте сейчас их и все разберем. Первый пакет у нас базовый. Ставлю акцент, опять же, да, говорю, что в каждый из пакетов входит продукция, просто ее в базовом ее мало, но тем не менее, если по вашей рекомендации человек берет базовый пакет, то компания, то, то есть вы помогли компании сделать товарооборот на, на 200 долларов, и компания вам платит бонусом 25 долларов за это. Если ваш друг там, или подруга взяли по вашей рекомендации, то есть это только касается первых линий, вы как спонсор, информационный медиапартнер, да, информационный наставник, вы рекомендуете человеку этот, вот именно этот пакет с какой какой-то продукцией, да, Supreme, оптимальный пакет, то компания вам за то, что вы помогли товарооборот на 500 долларов, вам заплатит 100 долларов. Третий пакет это Jumbo. Видите, он стоит немножко уже больше, но там больше продукции. Значит, если вы помогли сделать компании товарооборот на 800 долларов, то компания вам заплатит 200 долларов. Четвертый пакет, амбассадор, по-сольски, если по-русски, он стоит 1100 долларов. Вот, и компания вам заплатит 250 долларов за то, что вы помогли создать товарооборот на данную сумму, вот именно на, на, на эту сумму денег. И пятый пакет – это Jumbo год. Почему год? Потому что первые четыре пакета, услышьте меня и запишите, они дают активность только на один месяц. Базовый Supreme Jumbo Ambassador на один месяц. Jumbo годовой, почему он стоит так дорого? Потому что он э, включает в себя автошип. Я говорил на прошлом слайде, который э, автошип – это заказ продукции на более, э, более долгий срок длительный. Поэтому джамба включает себе еще год автошипа. Человек прокупает свой бизнес на год вперед, готовый бизнес под ключ. Конечно, в них в каждом из этих паков есть свои привилегии. Но одна основная привилегия, что эти пакеты они, э, берутся один раз в жизни. Один раз вы родились и один раз вы берете этот пакет. И они все дают 50% скидку ну 40-50, так будем говорить, чтобы быть честным и, и откровенным, да, один раз. Вот. Некоторые скажут, нифига себе, э, допустим, этот берет, мой друг Абасер взял Джамбо, да, и он с меня, о, о, допустим, я взял, скажем так, факт Джамбо, и мой спонсор с меня э, э, получил деньги, там, 200-250 долларов и так далее. Я вам скажу одну страшную тайну раскрою, да, что эти пакеты, это, я уже говорил, они берутся один раз. И от того, что ваш спонсор, ему компания заплатит 250 долларов не от вас, не, не с вашего кошелька, а за его проделанную работу один раз заплатит, он не станет э, богаче. Он не станет богаче на 100, на 200, на 250 долларов. Он станет богаче только тогда, когда он вас научит зарабатывать деньги и устраивать товаропроводящую сеть под вами. Вот тогда он станет богаче, когда вы будете зарабатывать не 200 баксов в месяц, а 5 штук баксов. Вот тогда он станет богаче, поэтому не стоит переживать из-за того, что компания заплатит ему 100-200 долларов за правильную его работу, при том, что эти пакеты, они включают в себя привилегии. Об этом в конце поговорим. Идемте дальше быстренько. Командные комиссионные, товарооборот, вашей организации, это циклы. Это третий вид дохода. Один из самых основных. И самый основной вид дохода это лидерский бонус, матчинг-бонус. На этом я сегодня буду ставить акцент, потому что в нем нет лимита, в принципе, в этом доходе, и по этому виду дохода получают э, просто большие деньги. Ну и также есть остальные виды дохода, да, это стимул за включение партнеров в первую линию. Если вы включили в первый месяц, ну или, или в последующем месяце 5 человек э, с пакетами, то компания вам будет платить не 20%, а 25% с первой линии. Если это вторая, э, если вы включили в бизнес 30, э, не, не 30 10 человек то компания вам будет платить 30% с вашей первой линии. Да, вот такой вот стимул за, за, за, за то, чтобы вы зарабатывали еще больше денег. Делайте больше товара, оборот компании, больше зарабатываете денег. Шестой вид дохода – это бонусный фонд для бриллиантов. Это когда вы уже будете в статусе бриллиант, это уже квалификация, если не, я не ошибаюсь, шест... не шестая, а восьмая или там, девятая, да, то есть вы, компания говорит о том, что вы уже будете получать еще 3%, вот открывается еще вид дохода 3% от общего товарооборота всей компании GNS Global. Не только от вашей организации, а от общего товарооборота. Седьмой вид дохода это бонусный фонд для пакетов по про который я говорил немного ранее. Там вы, то есть те люди, которые взяли этот пакет, это обычно, когда только компания входит на ту или иную страну, когда она открывает страну, она водит паки основателям. Вот эти люди, которые взяли этот пакет, да, то есть они еще получают бонусом 2% опять-таки от общего товарооборота всей компании. И э, восьмой вид дохода, я всегда говорю, что это доход, это в принципе это подарки, промоушены и так далее, да? но тем не менее, когда вы не, не, вы не инвестируете свои деньги на ту или иную технику, на путешествия, это все делает компания. Поэтому это разная техника от Apple, вот именно Apple дарит, айпады, да, MacBook, айфоны, это путешествия в разные страны, вот недавно наши партнеры были в Дубае, полностью компания все оплачивает, это денежные промоушены, да, вот сейчас у нас тоже промоушен, а плюсом можно заработать либо 3, либо 6 тысяч долларов к своему еще чеку, к своим деньгам, которые вы и так от компании получите. Ну, в общем, вот о чем я говорю, путешествия, да, это вот мы 3 месяца назад, может быть, 4, вернулись с Доминиканской республики, в прошлом году мы были на Багамских островах, снимали виллу на целый месяц, потом это вот Макао было, куда мы с партнерами тоже летали, когда компании было 5 лет. В общем, живем, как вы видите, весело. Живем, работаем, радуемся жизни. Вот сейчас как раз-таки объявлен промоушен на Канарские острова от бизнес-площадки Forsage Info с 15 марта по 15 сентября. Те люди, которые сделают определенную работу, правильную работу, определенный объем работы, выполнят полетят с нами на, на Канары и будут отдыхать, будут жить целый месяц в прекрасной вилле, пока я не знаю, какая это будет вилла, но вот, и будем вместе гулять, веселиться и зарабатывать деньги. Хорошо, теперь переходим к маркетинг-плану. Как я вам уже говорил, как и в любом бизнесе, есть свой бизнес-план, но у нас есть маркетинг план давайте сейчас его сразу и разберем по косточкам сейчас, мы, сейчас я вам покажу что такое цикл и что такое матч бонус но давайте вначале проверим обратную вообще связь как меня как меня видно поставьте мне все видно хорошо так, ребят я могу программку до сих пор не умеем пользоваться так стоп вот вот так видно да все отлично итак сейчас я немножко вам порисую а вы рисуете вместе со мной все что я буду рисовать и вам говорить то есть мы работаем по системе гибридный комбинированный маркетинг-план. Если что-то скажет, если не скажут, потом поймете. Одним словом, у нас развиваются две ноги. Два таких ответвления. Правая нога и левая. да? Вот, поэтому сейчас я вам порисую. На вашем же примере. Вот вы. Вот вы сегодня пришли в бизнес. И у нас у всех одинаковые законы, одинаковые правила. У нас, как я сказала, развиваются две ноги, одна правая и другая левая. У всех разница вас э, и меня в том, что только просто я об этом раньше узнал, следовательно раньше пришел. Так вот, да? Э, давайте сейчас мы с вами еще определим все-таки баловую стоимость, что такое вот баловая стоимость переговорим. То есть э, продукция, в каждом продукте э, калькулирована эта балловая стоимость, вот эти вот CV, про которые я говорил. Допустим, резерв, он э, имеет 60 CV. Маска, она имеет 36 CV балловой стоимости. Но также и пакеты тестовые, вот эти, про которые я говорил, они тоже имеют свою балловую стоимость. К примеру, базовый пакет, самый первый, он имеет балловую стоимость 100 CV. То есть там у, укомплектовано продук продуктов на 100 CV. Суприм пакет, на котором мы сегодня будем с вами разговаривать, буду показывать пример на Суприме, там укомплектована продукция на 300 CV И пакет вот Амбассадор, там укомплектована продукция, то есть там ее еще больше, на 500 CV. Мы будем с вами рассматривать пример сейчас на 300 серии, потому что проще будет считать. Итак, вы пришли в бизнес. Буквально на второй день сами поработал ваш спонсор, а не вы один. Вы включили в бизнес человека. Допустим, это будет Сергей. И на следующий день вы включили в бизнес Михаила. У вас в вашем а, бэк-офисе в моем профиле вы сами можете ставить человека либо вправо, либо влево. Вы сами можете это выбрать. Но автоматически первый партнер, он у вас уйдет в главную ногу. То есть у вас развиваются две ноги, как я сказал, да? Одна нога у вас будет э, спонсорская, мы, мы называем ее спонсорская, стволоверская и так далее. Ну, пускай это будет правильно, да, стволоверская. Командная нога. А другая нога у вас личная. Какая у вас какая нога, я не знаю, потому что у нас у, у, у всех по-разному. Но либо это будет право, либо это будет лево. Третьего варианта не дано. Я буду показывать на своем примере. У меня сильная нога сплогерская, да, она у меня левая. Вот. Сейчас я буду объяснять, почему она командная, и почему она сильная, эта нога. Итак, путь реке, тут Михаил. Потому что корявую поэтому извиняйте. Так вот, вы включили этого человека. Мы правильно его провели по системе. Он выбрал пакет Supreme. Да? То есть, что происходит? Он взял пакет Supreme, и вы получаете тут же, помните, вот Fast Money, быстрые деньги, бонусы, да? Ну, есть быстрая еда, а есть быстрые деньги. Так вот, когда человек по вашей рекомендации берет Supreme, вам компания заплатит 100 долларов, помните, да? Вот, но также вы получаете 300 CV. Вы еще получаете плюсом 300 CV. То есть, 100 долларов и 300 баллов. Вот. ну и также Михаил точно так же мы с ним хорошо поработали и Михаил по вашей рекомендации взял пакет а, Supreme тоже Supreme да? опять же вы заработали 100 долларов то есть уже 200 долларов и плюсом вы, вы еще получили 307, то есть у вас будут баллы справа и будут баллы тут слева вот. значит а что такое спонсорская нога командная нога, это те люди которые пришли в бизнес раньше вас. То есть они не неправильно не будут говорить над вами, под вами, а раньше вас, потому что они раньше об этом узнали и раньше приняли решение. А значит, эти люди, да, вот они здесь вот, вот мой спонсор, здесь Эдуард стоит, потом стоит, ну, еще стоят спонсоры, и тут стоит Лариса Гудингета, да, ну, неважно, не суть. Эти люди, они помогают вам в развитии, то есть они тоже включают людей. К примеру, Эдуард э, включил человека, и этот человек станет даже в другим другим светом. Этот человек не станет вот именно сюда, да? Он не станет сюда, потому что это место, ну, сюда, скажем так, вот ваше, потому что это место вами занято. И этот человек не станет на место Сергея, потому что это место занято Сергеем, именно поэтому вы сказали, бери быстрее магазин товарооборот будет под тобой. Эдуард поставит своего человека в это свободное место. То есть, уже в организацию Сергея, ну, к примеру, это будет Маша, какая это будет. Знаете, То есть, вы участвуете в товарообороте Эдуарда. Допустим, здесь еще один спонсор, Леонид, к примеру, он тоже включил человека. И этот человек уже встанет сюда станет уже, под, э, скажем так, э, будет и э, товарообороте Маши, Сергею и вашего, например, будет его звать Константин будет. Вот это вот и есть командная нога, то есть эти люди помогают вам в развитии вот этой одной ноги. И здесь всегда будет большое на накопление баллов. Что с ними делать? Сейчас я скажу. А вторую ножку вы развиваете уже лично, естественно, вот, то есть вы развиваете, вот Амелию развивает и так далее, да? Поэтому это э, разумно, что в этой э, ноге будет больше всего баллов. Так вот, смотрите, что такое CV. Я это так вот сделаю, чтобы вам было больше понятно. Эдуард включил человека, Маша. Маша взяла, к примеру, тестовый пакет Supreme. Что получается? Поскольку это человек Эдуарда, личный человек, хоть он и встал в вашей организации, Эдуард, компания ему заплатит 100, 100 баксов. Но эти 300 CV, они идут по всей сети. То есть получил и Сергей 300 CV, вы получили плюсом еще 300 CV. Ну и, и, и, и так дальше пошло. Я там не знаю, кто там уже стоит, мне, мне не важно. Да? Вот. Получается что у вас с этой стороны 300-300 600 CV. И с левой стороны, и с правой стороны 300 CV. Либо, наоборот, если у вас это сильная нога, да, у вас здесь будет 600 CV, а здесь будет 300 CV, неважно. Но закон таков, как только э, в вашей организации, в вашем бэк-офисе появляется 900 CV, вы видите, да, в свою куплю получается 900 CV, эти деньги списываются, и вам компания платит, э, переводит вам на счет 35 долларов. Вот это вот и есть процент от товарооборота вашей организации. Вот они, да? Вот это вот и есть. 300 серий, когда вы с двумя людьми, скажем так, уже можете озараб... выйти на... уже заработать ваши 35 долларов. Первый, конечно, да? Вот. Хотя этот человек, он не ваш. Это человек Эдуарда. Ну и также тут будут включать постоянно людей, эти люди будут делать товарооборот. Это накала всегда будет больше и, и, и, и так далее. Вот. А, печальная новость. Печальная новость в том, что есть лимит на этот вид товарооборота. Сейчас только не падайте со студии, с диванов, да, это 105 тысяч долларов. Я понимаю, что завтра эти деньги просто нереально заработают, но через 5 лет реально выйдут на, на такой доход. Вот. Но тем не менее, да, есть тут, здесь есть лимит. То есть эти циклы могут быть один раз в день, два, три, четыре, десять раз, да, до 105 тысяч долларов в месяц. Вот. Я думаю, это э, еще важный момент. Это условия, при котором вы будете получать товарооборота. Первое. Вы должны быть сами с пакетом. Обязательно один из пяти тестовых пакетов. Второе условие. Это два партнера. Два партнера. Один партнер у вас должен быть обязательно справа и другой слева. С пакетом тоже. И третий момент. Вы должны быть активны. Вы, вы, вы должны быть активны. Помните, глейл минимум на 60 CV. Таким вот, если вы э, входите все в, в эти параметры, да, если вы следуете всем условиям, то вы будете зарабатывать от общего товарооборота 35 долларов. Хорошо, я думаю, это все было понятно. Если не поняли, то посмотрите в записи. Перехожу к основному виду дохода. Это лидерские и комиссионные. Пишите у себя лидерские и комиссионные. На что сейчас поставлю акцент? Мы еще их называем матчинг-бонус. Итак, поехали. Этот вид дохода, он привязан к вашей квалификации. Сейчас будем об этом и говорить, и рисовать. Квалификация. Пишите все, что я вам сейчас говорю и показываю. Я коротко так. Квалификации. Да? Итак, вот вы пришли в бизнес. Опять буду показывать на вашем примере. Значит, чтобы сделать специалиста, вы уже знаете, что требуется. Да? Это два человека. Вот вы, один справа и другой слева. Вы специалист, вы уже получаете под циклом. 35 долларов вы уже имеете право получать. Вот, дальше. Я вам сейчас покажу, как вы сможете зарабатывать от э, товарооборота дочерних предприятий в вашей структуре, от ваших первых, вторых, третьих и, и так далее линий. Помните, я говорил, 20, 15, 10. Но сейчас мы это с вами по косточкам разберем. Вторая, основная, такой основной статус, который дает уже получение прибыли от товарооборота, это квалификация нефрит. Ну, мы разбирали ее, нефрит, помните, да? можно сделать? Либо включить в бизнес 8 дистрибьюторов, либо возрастить 4 специалиста. Что такое специалист? Вот. 4 специалиста. Значит, что компания говорит, когда вы сделали этот статус, этот ранг, вышли на этот уровень, да, не нефрита. То есть вам компания, это вот ваши первые линии, скажем так, да? сейчас я не буду рисовать 8 человек, я нарисую вот шариков, кружочков. Вы компания говорит, что достигнув уровня нефрит, вы будете зарабатывать 20% ваших первых линий на пожизненно. Она вам будет платить. Да? То есть это вот ваши первые уровни, которые вы получили лично. Следующая квалификация это жемчуг. Быстренько скажу, что можно сделать. 12 дистрибьюторов, либо 8 специалистов. И когда вы Достигнется рано жемчуг, компания вам будет платить со вторых уровней вашей организации. Это уже люди ваших людей. Вот ваш Сергей, он включил, допустим, Петра, Петя, да, будет. Это ваш второй уровень. И вы на пожизненно будете получать, компания вам будет платить 15%. И третья такая, серьезная, даже нет, не, не третья, а четвертая серьезная квалификация, это САПФИР то нужно сделать 12 специалистов. Только. Вот. И компания вам говорит о том, что вы сделали еще больше усилия. вы стали сапфирмом-партнером компании. То есть, по, по сути, чтобы стать сапфирным партнером компании, ваша организация должна должно минимум 36 человек. Да? И это ваши третьи линии. На третьих линиях их будет больше, если в первой линии 10 человек, каждой партии уже будет 100, уже будет 1000 человек будет в будущем. И даже больше. И таким вот образом компания вам будет платить 10% с третьего уровня вашего бизнеса. Сапфир, да, вот таким образом. Дальше идут директорские квалификации, сейчас быстро их разберем. Это рубин, это изумруд, это вот бриллиант, про который я сегодня говорил, и это двойной бриллиант. Почему я дальше не иду, всего 15 статусов, да, потому что дальше вы с каждого уровня еще получаете по 5%. По 5% получаете с каждого уровня, да, то есть вы получаете от 7 уровней по матчим бонусам 20, 15, 10 и дальше идут уже 5, 5, 5, 5, 5. От 7 уровней вы получаете матчинг-бонусы. И это все может быть самое главное вместе. Как только у кого-то закрывается цикл, сейчас я это буду объяснять, как это все происходит. что уже рисует какой-то какой шарик. Вы получаете это все, уже можете получать все вместе. Вот так вот. И э, на что ставлю акцент, это три дохода безлимитные. безлимитных. Люди зарабатывают по 200 тысяч долларов только в платинию дохода. Теперь давайте я вам детально объясню, как, за что конкретно вы будете получать эти деньги. Первое, да, вот, даже не первое, опять-таки, вот вы. Как детально происходит и сколько это в деньгах. Вот ваша первая линия, Сергей, к примеру. Мы научили его зарабатывать деньги. Тут вот ваш информационный спонсор, к примеру, да, и так далее. Сейчас мы, мы не, наверх не пойдем. Сергея мы научили зарабатывать деньги. Что происходит? У него закрываются циклы. 35 долларов он получает. Вот. Это 20%. По 20% вы будете получать с первого уровня. да. То есть Сергей получает... Ровно 35 долларов. Ни цента больше, ни, ни цента меньше. Так же, как, как и вы. Но того, что мы все вместе с партнерами научились Сергея зарабатывать за эти деньги, вы будете зарабатывать 20% процентов от первого... От каждого закрытого цикла Сергея. 20% процентов это 7 долларов. от а 35. Это ваш первый уровень. Второй уровень это Маша, к примеру. Это ваш второй уровень. Точно такие же законы, 35 долларов. Но это ваш второй уровень. да, И здесь 15%. Это, если не ошибаюсь, 5,25 долларов. Каждый раз, сколько бы этих вторых были, ни бы не было, каждый раз вы будете получать по, по 5 и 25 долларов. Как только если у Маши 50 циклов закрывается, умножьте 5,25 на 50 и получите сумму. И э, рассмотрю только от трех уровней. И третий уровень, ну, к примеру, это будет тот же самый Петр, о котором мы с ним уже говорили. Это ваш третий уровень. То есть это уже люди ваших людей. Понимаете? У меня уже есть такие люди с первой линии, которые уже сами идут в бизнес. Я уже даже своих вторых и не знаю. Уже меня не знакомят, потому что они уже сами работают. Так вот, те же самые законы, 35 долларов. Здесь 10 процентов, что получается 3-5 долларов. Как я сказал, да, это все может быть одним разом и вместе. И сколько угодно много. И без лимита вообще. Вот это вот и есть основной для дохода, на который я всегда ставлю акцент. Все, я думаю, это было понятно. Быстренько мне что-нибудь в чате напишите. Если меня видно, поставьте цифру колодин. <coughs> а я сейчас перейду к системе. Так, сейчас. Есть контакт. Хорошо, окей, Все видно. Идем дальше. Момент умора. Система. Система, по которой мы сегодня строим бизнес, Форсаж Инфо. Аренда, которая стоит 30 долларов на 3 месяца. Итак, настройки системы. Конечно, безусловно, как и любой инструмент, любую скрипку, любую гитару можно настроить, чтобы на ней сыграть какую-то красивую мелодию. Точно так же и здесь. О чем я говорю? Это ваше фото. Да? Это чтобы было фото пред представительного типа, ни, ни с бутылкой, ни на природе, ни с голым торсом и так далее. Но я сейчас быстренько пробегусь. Данная компания обязательно, чтобы ваш логин совпадал с логином магазина, потому что они привязаны. И причина, по которой вы пришли в бизнес, потому что люди на вас будут смотреть. Парсаж сегодня это, это не только бизнес-площадка, это еще соцсеть, поэтому люди заходят разные и не смотрят, кто сегодня ведет бизнес компании, как он сюда пришел. Поэтому важно, чтобы вы были видны. <coughs> настройки соцсетей, то есть вы привязываете свою каждую соцсеть, если которой нету, то можете ее открыть да, к нашей бизнес-площадке, таким образом вы можете авторизироваться на, кан... на бизнес-канал Info через свою соцсеть. Ну и дальше дизайн-страницу, то есть обязательно выбрать какую-нибудь красивую картинку да, и указать запись того спикера, который вам больше всего понравился, на ваш взгляд. У нас есть ряд спикеров, это профессионалы, это люди, которые сегодня зарабатывают деньги, они все вам будут делать за вас. Изучить раздел ⁇ Важно знать ⁇ чтобы каждый раз не бегать к спонсору по таким вопросам, как проплатить форсаж и так далее. Все здесь есть, о продукте и так далее. Я вам уже это говорили, но просто я повторяюсь, чтобы вы не забыли, да, наша песня ⁇ Хороша ⁇ начиная сначала. начала. Вот. Ну и самое главное, как работает сама система Форсаж. Немножко я ее сейчас обновил. Вы увидите новую картинку тут сегодня. Итак. Бизнес-площадка info Схема работы, которую сегодня мы уже э, отрабатываем, оттачиваем при сходе года. Вот вы пришли в бизнес. По сути, не вздобно было, куда вы вообще пришли и что это такое. Да? Вам сказали, э, мы поможем Приходи, мы научим, обучим. Вот сейчас я покажу, как это все происходит. Итак, первое, что от вас требуется, это просто позвонить человеку и сказать, есть классная тема, придите, тебе все объяснят. Это первый шаг. У нас есть пятиступенчатая коробка передач, то есть мы берем термин автомобиля. также у нас пятиступенчатая система, по которой мы работаем. Первый шаг. Вы заводите своего человека в чат, с ним разговаривает вообще другой человек. От вас требуется просто э, взять э, воду, в рот ее за залить, ничего не говорить, просто дать ссылку. Все. Дальше он идет смотреть форсаж. Точно так же, как было и с вами. Вспомните, да, 30 минут, вы делаете свои дела, играете там с ребенком. Ну, в общем, что-то делаете, не знаю, да, это там уже ваша жизнь. Потом, что все, что у вас требуется дальше максимума, это просто у вас форсаж, он вам покажет, что вы, вы все посмотрели, что ваш человек все, все посмотрел, вы опять его добавляете к нам в чат, это уже, видите, второй шаг, да, и с ним разговаривает совсем другой человек, то есть не вы. И у него два варианта. Два варианта. Первое, это либо купить продукт, он заходит в ваш магазин, вы зарабатываете деньги. 25% 30 помните, да? И второй вариант, это начать бизнес. Что происходит? Вы также начали бизнес. Те же самые законы. Интернет-магазин, площадка Forsage Info, 66 долларов, может быть где-то 65-67, неважно, важно, да? Доллар туда, был доллар сюда. Что происходит дальше? Третий шаг. Сами сейчас также разговаривали на третьем шаге в чате, вам сказали, куда нужно пойти. А нужно пойти вам посмотреть тренинг, который сейчас я провожу. Тренинг ваша первая тысяча долларов. Вы смотрите его, вас потом добавят в чат, вам еще раз объяснят схему работы, это уже шаг номер 4, видите, да? И что происходит дальше? Дальше вы со своим спонсором выбираете один из тестовых пакетов, Берете его, вас добавляют опять же на пятый шаг, с вами заключают моральный контракт, моральный, не на бумаге, да, со, со штампом и с ручкой, а моральный, на словах, вот это самый-таки правильный контракт. И вам открывают кнопку «Секретно», видите, она у меня желтенькая, да, я сейчас вам приоткрою шторку, слегка, что кнопка «Секретно». Она вот красная. Вот, и все. И вы делаете то же самое, что э, делает что что делаем все мы И самое главное чтобы вы, вы понимали что это четкая от, отлаженная, отработанная система по которой мы работаем уже три с половиной года я вам сейчас ее показал только что как она легко работает то есть легко дублируемая система кнопка секретная за нее хочется многие компании многие системы многие люди да но для них она закрыта здесь как я сказал, пятиступенчатая система бизнеса, по которой мы работаем. То есть, как приглашать на форсаж, алгоритм общения, все расписано. Если говорят да, если говорят нет, не знают, все расписано. Как правильно включать партнера в бизнес, как ему ставить цели, как вспомнить цели и так далее. Схема работы. Все это расписано в этой кнопке секретно Вам скажут, что это больше, чем 20-летний опыт наших профессиональных партнеров. Еще об этом услышите не раз. Все, закрываю его. Мне. Хватит. Так вот, для того, чтобы получить опыт профессионалов, получить все фишки и все секреты наших лидеров, спикеров, которые сегодня имеют право вещать на бизнес из каналов «Россаж.Инфо», Нужно сделать усилия. Какие? Взять один из тестовых пакетов. Итак, их всего пять. Да? Вот тут я буду объяснять, какие привилегии есть в этих пакетах. Их всего пять. Я сейчас быстренько их набросаю, включу в слайд, чтобы вы увидели. Как вы видите, да? каждый лучше, лучше и роскошнее выглядит, чем предыдущий. Вот. Мы все сейчас не будем рассматривать, потому что у вас просто вскипят мозги. Мы рассмотрим два пакета, разницу между двумя пакетами. Это пакет Supreme, оптимальный, и это пакет Ambassador посольский пакет. Итак, пять причин, почему я рекомендую взять посольский пакет. Пишите все, отмечайте, вас об этом спросят. Разница между стартовыми и тестовыми пакетами статус уровней. Первое, на что я акцентирую внимание, это вы получаете статусы. В каждом пакете компания вам дает кредит доверия это статус. В, статусе, в пакете Supreme статус жемчуг. Помните, да? Это вы получаете двух уровней. 20% с первого 15% со второго. Нежели мы берем пакет амбассадор значит здесь статус Sapphire. Это три уровня: первый уровень 20, второй 15, и третий уровень 10%. Уже очевидный факт, что пакет "Амбассадор" он Срок действия. Внимание, обратите, что пакет "Суприм" жемчуг, да? Вот в каждом паке активность дается на один месяц именно, вот именно по по баллам, но статусы даются если мы берем Supreme на 2 месяца, если мы берем Ambassador, то э, статус сапфир дается на полгода. это 36 людей. То есть вы еще ничего не сделали, по сути, только взяли пакет. Вы еще не включили ни одного партнера. Это все будет в будущем. Но вы сможете уже зарабатывать, как вы включили 36 партнеров, то компании, компания вас вот, одевает мансию сапфирового партнера компании на ближайшие полгода. Третий – это продукция. Это очевидный факт, что больший ассортимент продукции, конечно, в амбассадоре. Ставлю акцент, мы не работаем с воздухом, мы работаем с реальным физическим продуктом, который можно либо, а, использовать самому, б, продать, отбить свои деньги, потому что эти пакеты дают 50% скидку. Вы их берете один раз. Один раз вы разделились, один раз берете пакет. И третий пункт, вы можете эту продукцию кому-то подарить, это ваше право, куда ее девать. Я ее сам использую, потому что мне она нравится, и я не, не, не хочу в 40 лет э, выглядеть как на 50, да? вот, поэтому я ее использую сам. Третье, четвертое, это ваши усилия. У нас у всех ровно 24 часа в сутки, нету 25, нету 26 и так далее. да? Это говорит о том, что, э, сделав одни и те же усилия, вы можете зарабатывать разные деньги. Ну вот, я э, этот пункт, э, я его объединяю с пятым пунктом, это дубликация. Я объясню сейчас на реальном примере. В нашем бизнесе люди делают не то, что вы им, э, не то, что вы им говорите, а то, что вы делаете. Да? Если вы взяли пакет Supreme, то вы не думаете, что люди будут брать пакет Ambassador они будут следовать вашему примеру, потому что вы являетесь своего рода авторитетом вашей структуры. Понимаете, о чем я говорю? Это говорит о том, что когда вы берете Supreme, ваши люди берут Supreme. И мы рассмотрим пример на статусе специалистов. Это два человека, один справа, другой слева. Когда ваш человек берет пакет Supreme, один и второй, компания вам заплатит 200 долларов. То есть 100 долларов с одного пакета и 100 долларов с другого пакета. 200 долларов. Потому что вы сам Supreme. Они не будут делать то, что вы им там говорите. Вы авторитет. Вы сказали, что вы взяли Supreme, Значит, я буду брать Supreme. Рассмотрим другой пример с правой стороны. Пакет а, «Амбассадор посольский». Если вы показали пример, вы не испугались, взяли пакет «Амбассадор посольский». Мало всех этих привилегий, повторюсь, вы являетесь организатором вашей дилерской сети. Вы пример, вы показатель. И люди будут следовать вашему примеру. Они будут брать пакет «Амбассадор». 250 долларов с правой стороны, от того, что ваш друг взял пакет, он э, последовал вашему примеру. И с левой стороны 250 долларов, тоже пакет «Амбассадор». 500 долларов. Есть разница 200 долларов, к примеру, за 3 часа и 500 долларов за 3 часа. Это, друзья, это очевидный факт. Просто показав правильную систему и правильный вход в бизнес. Но пока что это будут делать ваши спонсоры, поэтому я всегда говорю, что бытуют два э, мышления, бедного человека и богатого. Бедный думает, как можно мне больше сэкономить, чтобы я получил больше всего. Но такого не бывает. Помните свою работу, да? экономите, но э, денег как не было, это таких и нет. А богатый человек он думает по-другому. Мне не важно, сколько я инвестирую, покажите, что я буду с этого иметь. Я вам показал только что, что вы будете с этого иметь. Поэтому первое, да, это статус. Второе, это срок действия. Третье, это продукция. Четвертое, это усилия, И пятое, это дубликация. Люди сделают, люди за вами повторят, потому что вы авторитет. Ну, скажем так, герой, будем говорить на простом языке. Итак, понятно. Последний пункт это Ваши отношения. Перехожу на свой экран. Сейчас Вы увидите меня. и двоечки, чтобы я там не попутался. В этих единицах двоечках. Видно меня? Ладно, я продолжаю. Там если что видно, да, хорошо. Ваши отношения к бизнесу, да, потому что я вам сейчас покажу, э, не покажу, а расскажу пять причин пять основополагающих э, пунктов, которые я вам рекомендую э, следовать именно этому отношению к бизнесу. То есть первое это человеческие взаимоотношения, да, то есть это вы и ваш спонсор. Ваш спонсор, это ваш друг, это ваш брат в нашем бизнесе, хотя вы только с ним может быть вчера познакомились, неважно, это ваша мама и это ваша папа. Я всегда привожу такой пример. Нам э, родители, мама, папа, нам говорят, сынок, закончи школу, закончи образование, устройся на более-менее работу, мы ну, будем зарабатывать тысячу долларов, может, полторы, все. Понимаете, ваш спонсор, он желает вам зарабатывать эти деньги в день. Почему? Не потому, что вы классный парень, а потому что так устроена система, что если он вас научит зарабатывать деньги, вы будете, он, будет, он будет зарабатывать деньги, то есть компания будет ему, ему их платить. Поэтому внимательно слушайте все, что вам будет говорить ваш спонсор. Второй момент это обучаемость. К знаниям, я всегда говорю, находится ближе тот человек, который не знает. Потому что он способен знать, что он не знает. Вы тоже не знаете. И это нормально. Потому что в школе вам об этом не рассказывали. И где-нибудь в вашем университете, институте тоже забыли рассказать. Поэтому признайтесь, что я не знаю. Есть такие люди, которые говорят, я все знаю. Знаете, да? Я всегда говорю, что умный он, умный он всегда учится, но а дурак он все всегда знает. Таких людей мы отметаем. Это естественный отбор. Я вообще это говорил. Жизнь это естественный отбор. Вот, поэтому... К этим людям, которые признают, что я не знаю, да, к ним знание прилипает, потому что они учатся, они хотят этому учиться. Следовательно, грамотно перехожу на третий пункт, это выездные мероприятия, такие как спецфорсаж. Сейчас, конечно, у нас закончился спецфорсаж номер 25, который был в Минске, следующий будет, скорее всего, тоже в Минске, поэтому читайте новости. Вот. Именно на выездных мероприятиях вы можете увидеть количество наших лидеров, те люди, которые зарабатывают деньги, это успешные люди, это успешные предприниматели, которые построили организации как и через интернет, как и вне интернета. Вы сможете с ними познакомиться, вы сможете их услышать, вы сможете их там поддержать, потрогать. Да, это реальные люди с Марса не упали, которые они с вами поделятся вашим опытом. Почему? Потому что я говорю, если будете вы зарабатывать деньги, нам будет каждому платить. Четвертый пункт – это реакция на ваши трудности, это ваша зона комфорта, привычная. Привычная кровать, привычные тапки, привычный умывальник, привычная еда и так далее. Привычная работа. Хорошая вам для вас или плохая, придется от этого избавиться. Да? Потому что если хотите что-то преуспеть, нужно сделать какие-то усилия, выйти из своей зоны комфорта. Зоны комфорта. Мы вас будем этому обучать и как это правильно сделать, да? как правильно поставить установки в своей голове. И пятый пункт – это ваши действия. Вот Без этого пункта все вышепричисленные действия не имеют никакого смысла вообще. Почему? Потому что если вы принимаете решение, то что говорит о том, что вы действуете? То решение, которое вы сегодня приняли, вас приведет к тому действию, которое вы сделаете сегодня. А те действия, которые вы сделаете сегодня, повлияют на ваш результат, который у вас будет завтра. Если завтра, послезавтра ваш результат здоров, то это говорит о том, что вчера вы ничего не, не, не делали для вашего успеха. Поэтому только действия, друзья, вас приведут к правильному результату в бизнесе и в жизни в целом. Ну и напоследок, вы знаете, многие люди, вот после того, как они это все увидели, все посмотрели, скажут, да, Андрей, знаешь, все хорошо, все красиво, да, возможно, хотя я говорю жизненно. Я не говорю красиво, я говорю жизненно, так как оно есть. И сейчас мы с вами жизненно будем разговаривать, буквально последние три минуты нашего разговора. Мне скажут многие, что, ты знаешь, Андрей, есть такая проблема в кавычках, я всегда говорю, что таких нету вообще проблем. Есть просто финансовые трудности. И вы правильно меня понимаете, у меня нет денег, многие скажут. Вы знаете, я за вас их искать не буду, потому что, когда я пришел в бизнес, для меня спонсор их не искал. Нужно сделать всегда усилия, чтобы получить результат. Поэтому я за вас деньги искать не буду. У вас есть два простых варианта. Первый вариант. Третьего не дано, друзья. Два варианта. Отработать на государство, отработать на хорошего дядю Васю, всю жизнь и однажды умереть с этой тысячи долларов. Я всегда говорю, что не страшно инвестировать в свой бизнес тысячу долларов в две Три ⁇ это ваш бизнес, это не мой бизнес, это ваш бизнес. Не страшно инвестировать в штуку баксов. Страшно прожить на эти деньги и умереть. Но знаете, что кладбище оно завалено этими людьми? Завалено. Вот, поэтому тысячу долларов вы инвестируете, друзья, на свой собственный бизнес. К примеру, у меня есть квартира, которую я продаю, у меня контракт в Штатах на 100 тысяч долларов. 150, так сказать, будет. Я потерялся, бумажник, банковские карты. Мне срочно нужны деньги. Реальная стоимость квартиры, допустим, 60 тысяч евро. Я продаю ее за 15. Мне нужно восстановить свой паспорт и так далее, да, и улететь в штат. Этого хватает вполне. У меня контракт. Завтра будет целая очередь людей, которые мне принесут 15 тысяч долларов. Целая очередь. Но мы сейчас не говорим о 15 тысяч долларов, мы сейчас с вами говорим о тысяче долларов, которые вы инвестируете в свои мозги, в первую очередь. В мозги свои, потому что ваши спонсоры будут с вами работать. Я скажу так, что это никогда не вопрос денег, это вопрос всего лишь решения и мотивации в вашей голове. Деньги они есть. По сути деньги есть, это просто у вас их нет. Куда вы ходили последние 5-10 лет, чтобы сегодня в кармане нету тысячи долларов на свой собственный бизнес? Если вы будете делать то же самое, вы, вы думаете, они у вас появятся? В какой сказке вы это видели? Вы думали 5 лет назад точно так же, что, что через 5 лет ваша жизнь изменится. Прошло 5 лет. Вы сейчас меня слушаете, что у вас поменялось? Ничего. Точно так же будет и через 5 лет. Поэтому я не, не принимаю никогда оправдания от людей, потому что я не принимаю оправдания от себя. Две причины. Либо вы начинаете этот бизнес потому, что у вас нет денег. Либо, либо вы его, не, вы, либо вы его на, начинаете, да, потому что у вас нет денег. С вами был Андрей Санцевич, тренинг вашей 1000 долларов. Принимайте правильное решение. Пока-пока.